Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня у меня на обзоре видеокарточка 3060 Ti линейки Eagle от компании Gigabyte. Данную карту я успел урвать на старте продаж в местном DNS. всего-то и нужно было в 4 часа ночи по местному времени, когда стартовали продажи, пойти на сайт и сделать себе заказ. Именно это и объясняет столь низкую цену, обошлась она мне всего в 44 тысячи рублей. Сейчас уже пару недель 360 Ti у нас в городе Хабаровске просто не найти. Думаю, что у вас в городах творится та же история. На там где они есть, цены просто космос. Эх, на США она стоит 400 долларов. Да уж, не в той стране мы, друзья, живем. Да, кстати, с покупкой карты был связан забавный случай. Иду я, значит, ее забирать и попутно захожу купить себе хлебушка. Подхожу к выдаче товара, кладу хлеб на стойку, и консультант ДНС такой, что говорит, решили сходить за хлебушком, попутно на 3060 Ti купили. Я хотел сказать ему, что не совсем уверен, что является хлебом насущным для техноблогера, но да ладно. Давайте вернемся все-таки к нашей теме. Итак, дизайн карты довольно простой: она имеет два вентилятора и небольшой радио. Длина радиатора порядка 244 мм, то есть влезет она буквально в любой корпус. По толщине она порядка 40 мм и занимает примерно 2 слота. Сверху карты мы имеем пластиковый бэкплейт, пластик очень мягкий, жесткости конструкции он почти не добавляет и никакое тепло, как вы видите, не отводит. Но в подобных дешевых вариантах это обычная практика. Далее у нас идет печатная плата. Она достаточно сильно отличается от Founders Edition по использованным элементам, но по габаритам примерно плюс-минус такая же. На плате распаяны три контроллера. Это UP9512R, UP666Q и US5650Q. Первый отвечает за питание видеоядра, он управляет шестью линиями питания, основанными на мосфетах aoz AOZ5311NQI от компании Альфа и Омега, на 50 А каждый. Второй контроллер 1666Q управляет двумя линиями на память, там стоят mosfet от той же фирмы, это AON6994. Третий же контроллер в управлении питанием не принимает участие, это лишь контроллер шины. Таким образом мы имеем 6 плюс 2 фазы питания и собственно столько же линий питания и это очень даже немного в сравнении с Founders Edition, которая стоила на старте продаж на 4000 дешевле, однако количество фаз питания было 8 плюс 2, что гораздо лучше и почти на уровне кар 3070. Что касается чипов памяти, тут устоят чипы от Samsung, которые обычно отличаются хорошими показателями по разгону, подключение карты к блоку питания существует через один восьмипиновый разъем. Вот собственно и все. Больше о системе питания толком сказать нечего, и можно вернуться к системе охлаждения. Охлаждает карту вот такой вот радиатор, очень даже неплохо сделанный. Он отводит тепло от видеоядра при помощи четырех медных трубок с прямым контактом. Отвод тепла от чипов видеопамяти происходит через вот такую металлическую пластину и термопрокладки. Этот же радиатор охлаждает и зону ВРМ, а именно дроссели и мосфеты. В целом это традиционная схема охлаждения видеокарт и придраться тут не к чему. Что касается температур, то графическое ядро в играх находилось на уровне 65 и 70 градусов. Вентиляторы при этом в автоматическом режиме раскручивались примерно до 2000 оборотов Минуту. Гул при этом стоит нехилый, порядка 36 дБ с пиками до 39. Это при том, что, напомню, фоновый шум в комнате порядка 32 дБ, так что это достаточно много. Но с учетом компактности системы охлаждения карты, с учетом ее габаритов и, конечно, с учетом ее ценника, это более-менее нормально. Температуру зоны ВРМ из-за особенностей устройства карты без бэкплейта измерить проблематично, поэтому покажу фотки нагрева пластикового кожуха, но о том, что творится под ним, мы можем только догадываться. Ну да ладно, друзья, на этом с питанием и охлаждением пожалуй завязываем и перейдем побыстрее к тестам в играх. Как я и обещал, сравнивать 360 Ti мы будем с 3070. Каждую игру я буду показывать в трех разрешениях, а именно 4 k Quad HD и Full HD. И давай свои краткие комментарии, куда же без них. Для начала моя любимая игра Horizon Zero Dawn Настройки максимальные И если про 3070 я говорил, что в 4К можно нормально играть и Даже получать 60 кадров при близких к максимальным настройках То вот про 3060 Ti сказать этого не могу Средний FPS примерно на 10 кадров меньше или на 15% Так что тут настройки надо снижать где-то до средних Только в этом случае удастся получить комфортный FPS в QuadHD ситуация аналогичная, на 3070 имеем в среднем 85-90 кадров, на 3060 Ti где-то 75-80. Разрыв по кадрам и в процентах примерно такой же, но в любом случае владельцам 60-75 герцовых мониторов в производительности обеих видеокарт будет более чем за глаза. Full HD соответственно 105-110 у 3070, 95-100 у 3060 Ti, разница уже порядка 10 процентов. Опять-таки, даже с высокочастотным монитором можно будет комфортно играть на приближенных максимальным настройках, как на первой карточке, так и на второй. Следующая игра у нас Ведьмак 3 Старая, но популярная Общие настройки запредельные Постобработка самая высокая из возможных В 4К комфортно играть на обеих видеокартах С 360 Ti получаем свыше 50 кадров в среднем С 3070 свыше 60 В Quad HD 105-110 на 3070 И 95-100 на 360 Ti Full HD даже комментировать не буду Разрыв между картами, как и раньше, порядка 15% но фпс более чем за глаза Дальше у нас Вальхала Настройки максимальные из возможных В 4К обе карты дают плюс-минус посредственный результат в районе 40 кадров Играть без снижения настроек на самом деле некомфортно В Quad HD у 3070 где-то 60-65 кадров У 3060 Ti 55-60 Full HD уже 7075 у 3060 Ti против 7580 у 3070. Разрыв, как вы видите, совсем небольшой, примерно в районе 10% во всех разрешениях. Дальше у нас знаменитый RDR 2. Настройки не максимальные, но очень близко к таковым. 4K опять-таки посредственно результат у обеих видеокарточек. У 3070 порядка 40 кадров, у 3060 Ti всего 35. Но ну, а комфортной игре тут речи идти толком-то и не может. В Quad HD разрыв между картами также порядка 5 кадров. Но поигравшись с настройками, можно вытянуть заветные 60 FPS на обеих. Full HD примерно та же картина, разница в производительности порядка 7-8 кадров или 15% от FPS. Но более всех нагибает игры, конечно же, Watch Dogs 2, во многом потому, что на приближенных максимальных настройках игра требует уже более 8 гигабайт видеопамяти. Поэтому настройки пришлось опустить до очень высоких RTX Ultra DLSS в балансированном режиме. В 4К разрешении обе карты дают менее 50 кадров, так что настройки нужно дополнительно снижать. Что касается Quad HD, то на обеих имеем свыше 70 кадров, с разницей между картами опять-таки где-то в 10%. В Full HD ситуация плюс-минус такая же, FPS становится больше, а разрыв между картами в процентах остается плюс-минус таким же. Ну и напоследок, друзья, столь долгожданный киберпанк 2077. И тут все очень весело. Когда я делал тесты 3070 на старте продаж данной игры, то FPS на максимальных настройках был одним. Сейчас с теми же настройками на 360 Ti FPS значительно меньше. Я понимаю, что проблема не может быть в карте. Так что либо это очередной какой-то чудо патч игры, либо в первый раз она просто не выставляла какие-то из заданных настроек, или выставляла их не неправильно. С учетом количества глюков у этого Проекта от CD Projekt Я на самом деле не удивлюсь 3070 уже отдана обратно Так что перетестить ее нет возможности Поэтому приведу те цифры Которые есть по 360 Ti И да, сразу скажу, что Киберпанк Как 3070, так и 360 Ti Я тестировал на другой конфигурации Процессор 5800 Мне пришлось уже отдать Как и отдать материнку из-под него Так что тестировалось все на моем старичке 9900K Здесь вы видите три разрешения, в 4К, как вы видите, играть невозможно на максималках, а что касается Quad HD, то надо опускать настройки, причем достаточно существенно, что касается Full HD, то да, здесь уже можно поиграть на максимальных настройках, вот как-то так. Итак, какой же, друзья, общий вывод про 3060 Ti. Как вы видите, карта отличается по FPS от старшей версии примерно на 10-15%. В зависимости, конечно же, от конкретной игры, конкретного разрешения и конкретных настроек, которые вы выставите. При этом обе карты как по мне, не подходят для игры в 4К как из-за низкой производительности, так и по причине малого объема видеопамяти. И самое то на 3060 Ti и на 3070 играет в Quad HD, ну или Full HD, если у вас высокочастотный монитор. Так что по сути весь вопрос 360 Ti или 3070 упирается друзья в цену. Конечно из-за пошлины NDS 360 Ti стоит у нас далеко не 400 долларов как ожидалось ранее. Официальная цена на версию Founders Edition от 40 тысяч и 45 требует за старшую 3070. И это вполне соотносится с реальным разрывом в производительности. То есть за 10-15% процентов. Вы доплачиваете 10-15% цены. Но цены у нас на рынке, особенно сейчас, на старте продаж, просто бьют все антирекорды. И в тех магазинах, где карты есть, цена на казалось бы, одинаковые модели 360 Ti и 3070 отличается на 10-12 тысяч рублей, то есть примерно на 20%. И в таком случае смысла брать 3070 становится не так-то уж и много. Так что мой совет будет тем же, что и всегда. Не спешите, друзья, с Покупкой. Подождите полгодика, или может быть чуть меньше, хотя бы несколько месяцев, и купите карты за адекватный ценник. Что же до нашей модели 360 Ti Eagle, то по ней итоги такие. Во-первых, отмечу систему охлаждения. Да, она достаточно эффективная, поскольку выполнена по классической схеме, когда радиатор контактирует со всеми самыми горячими элементами платы, причем контактирует с ними напрямую. Во-вторых, отмечу температуры. В игре они на автоматических настройках вентиляторов не превышают 70 градусов для видеоядра, так что в принципе можно сказать, что это более-менее нормальный результат. Эти плюсы, конечно же, важные друзья, но больше плюсов я тут, к сожалению, найти толком-то и не могу. Что касается минусов, то во-первых отмечу систему питания, она сделана с меньшим числом фас и линий, чем у Founders Edition, 6 на видео ядро против 8 у эталонной версии Во-вторых карта достаточно шумная, при автоматической работе вентиляторов скорость их идет по 2000 оборотов и в таком варианте ни один вентилятор априори не может быть тихим также отмечу пластик, он достаточно мягкий, мне он на самом деле не сильно-то понравился, то есть дизайн предыдущих серий, допустим WinForce, мне нравился намного больше, именно из-за качества пластика. Ну и ценник выше референса, тоже не совсем объективен, мы его тоже запишем в минусы. Как по мне, карта не имеет существенных преимуществ, за которые можно было бы отдать лишние 4000 рублей, вот как-то так. Цены на видеокарты, друзья, пока что не радуют, и, как я и сказал, лучше пока что подождать. Поэтому я думаю, что логичнее сейчас поменять все остальное железо. И самое главное, найти для себя подходящий процессор и материнскую плату. Лучшие, на мой взгляд, модели процессоров и материнских плат за свои деньги в разных ценовых диапазонах, как на Intel, так и на AMD я оставлю в описании. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине Citilink, который имеет филиалы почти во всех крупных городах нашей необъятной страны. У данного магазина есть как возможность забора товаров из пункта выдачи, так и доставка, если она вам необходима. Поэтому загляните, посмотрите на цены, если они вас устроят то можете себе что-то приобрести. Сейчас в преддверии нового года на многие товары идут скидки и акции, так что все в ваших руках. Ну а с вами друзья, как всегда был Белый. Еще лучший комплимент автору это ваши лайки, подписка и колокол. Всем спасибо за внимание и до новых встреч дорогие друзья.